файл, импорт, находим картинку, открыть, дублируем Ctrl D, сравняя нашу работу с оригиналом, будем делать выводы. Картинку выбираем и блокируем, чтобы она не участвовала в процессе. Она находится в самом верху. Вторую картинку выбираем, проходим фильтры, эскизы рисунки, хромолитография. Здесь у нас куча параметров, которые позволяют обработать картинку. Я просто нажимаю «Предварительный просмотр», «Применить», «Закрыть», проходим контур, «Векторизировать растер. Здесь тоже куча параметров, я нажимаю «Обновить». Если меня все устраивает, я нажимаю «Применить». Щелкаю в стороне, выделяю, тяну в сторону. Снизу у нас рисунок растровый который мы только что векторизировали, мы его выделяем и удаляем. Рисунок выделяем. В векторе располагаем рядом с образцом. Нажимаем клавишу 4. Рисунок выделяем и покрасим в другой цвет. Пройдем контур. Разбить. Вокруг каждого элемента теперь имеется своя рамочка. Щелкаем в стороне. Открываем объекты. Характер и образ человека – передают глаза, нос, рот, прическа, контур. Поэтому эти элементы мы оставим, а остальные удалим. Сначала выбираем прическу. Красим черный цвет. Помещаем в самый верх. Теперь эта обработанная область располагается выше картинки. Выбираем следующую. Черный цвет. Помещаем вверх. Нос, черный, вверх. Следующий, черный, вверх. Все элементы располагаются выше картинки. Следующий, черный, вверх. Черный, вверх. И другие, которые мы считаем значимыми. Выберем еще это, вверх. Теперь у нас присутствуют все значимые элементы, но мы не торопимся удалять ненужные. Глаза получаются неживыми, потому что у них отсутствует блеск. Но этот блеск передается элементами, которые располагаются ниже. Поэтому мы эти элементы выделим рамочкой и также переместим вверх. И тут выделим. И также переместим вверх. Теперь все... Элементы, которые ниже картинки выделяем. Первый, удерживая клавишу Shift, последний. Клавиша Delete. Приближаем левый глаз. Выделяем элемент. Удерживая клавишу Shift, выделяем глаз, контур, разность. Следующий элемент. Глаз. Контур. Разность. К сожалению, нельзя в нашей программе обрабатывать группу элементов. Поэтому мы обрабатываем элементы по одному. Нажимаем клавишу 4. Чтобы глаза были более выразительные, подчеркнем блеск. Для этого приблизим. Выделим зрачки. И растянем можно в этом месте перейдем к следующему глазу выделим растянем это забыли также сделаем разность и также растянем выделение хорошо 4 выделим все control а расширение Параметры. Автозаполнение. Предварительную простройку убираем. Наблюдаем результат. Чтобы наши простройки не отображались на картинке. Мы применим и выйдем. Пройдем расширение. Команды. Добавить команды. Обрезать нитку после вышеки. Применить. Закрыть. Расширение. Симулятор вышивки, добавляем скорость, включаем объемный просмотр, отключаем курсор, если нас все устраивает, закрываем, сохраняем в нашем формате, а также в формате машинки и бегаем вышивать.